Каталист Complimentation представлен как сюжетная модификация, построенная на платформе движка приписи, имеющая линейный характер развития сюжетной линии с элементами хоррора. Действия моды Каталист Complimentation разворачивается на беловском кордоне, где главный герой по прозвищу дятел с несколькими сталкерами оказывается в довольно загадочном и странном месте. Вы сталкер, который затерялся в заснеженную зоне в метель. Ваша задача выжить любой ценой и дождаться группы помощи, которая выдвинулась за вами. Взяться это не так просто. Сильный холл дает о себе знать. Вы замерзаете и имеете потребности в одежде и огне. Также вокруг дикая зона. Самое плохое ее проявление. Мутанты, паранормальные явления и мистика. Все, что может убить вас. В особенности манификации Зимняя сказка. Новый оружейный пак и также авторское положение рук. Новая локация, которая еще не была в сюжетных модификациях до этого. Уникальный геймплей. Психоделика и страшная атмосфера. Это является изюминкой этой модификации. Рич мод – Новый хоррор проект на платформе Zoo Припяти. На протяжении всей игры мы будем ходить по кораблю в поисках ключей для открытия дверей. Наша главная цель – это достигнуть конца. По геймплею встречаются скримеры, а также от страшной атмосферной звуки. После прохождения игры открывается модификация Слендермен, хоррор первого лица. Сюжет игры построен на основе персонажа сетевого фольклора по имени Тонкий Человек. Цель игры – собрать 8 записок на каждой карте, их две, и при этом не попасть в руки загадочному существу. В отличие от версии 0.0.1 карты расширились, система смерти также изменилась. Модификация Закон Дегтярева продолжает события официальной версии игры Зов Крипти. Снова предлагаю игроку вжиться в роль майора Дегтярева, получившего засрочное повышение до звания полковника. На сей раз протагонист направлен вас с очередным расследованием. Задача игрока – покопаться в политических интригах и выяснить что стоит за мрачными событиями. Модификация «Закон Дегтярева» расширила оригинальный контент и ввела множество новых нюансов в геймплей. Загнанный. Небольшая модификация с довольно необычной подачей сюжета, в которой Эльку предстоит погрузиться в мир пугающей атмосферы непредсказуемости и одиночества, где для того, чтобы выжить, главному герою стоит полагаться только на свои силы. Сюжет, представленный модификацией, предложит историю одного сталкера, попавшего за периметр зоны, с целью скрыться от бандитов, которому он задолжал энную сумму денег». Выбор нашего главного героя пал на место под названием «Мертвый город», в котором и развиваются события этой истории. Суть проекта и основная довольно-таки непростая. Задача главного героя – найти и убить соперника. Другими словами, в игре присутствует только один квест – убить второго сталкера, живущего в «Мертвом городе». В игре представлена многим знакомая локация «Мертвый город», в которой был внесен ряд существенных изменений и исправлений. Локация приобрела обновленный вариант деревьев из модификации Absolute Nature 3, а также обрела массу дополнительных деталей, благодаря чему все жилые строения приобрели уникальный интерьер. Перемещаясь по игровой локации, вы точно не встретите мутантов и сталкеров. Чуть лучше дела будут обстоять с поиском вооружения, продуктов питания и элементов защиты, но рассчитывать на их обилие вряд ли стоит. А вот в достаточном количестве представлены разнообразные ловушки, смертельные аномалии, фантомы и скримеры. На данный момент модификация находится в стадии разработки.